Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Скорпион на май 2021 года. Это будет обзор общих астрологических тенденций этого месяца, и вы можете смотреть это видео по своему солнечному знаку, либо по знаку своего асцендента. Начнем мы с планеты Марс. Марс является одним из управителей вашего знака, к тому же это планета активности. Марс на протяжении всего месяца будет находиться в знаке Рак в вашем девятом секторе. Это говорит о том, что в этом месяце ваши эмоции и действия могут быть связаны с тематикой недвижимости, а также с кем-то из ваших родственников. В этот период времени вы можете заниматься оформлением важных документов, вы можете заниматься темой образования ваших детей, вы и сами можете, в принципе, проявлять интерес к изучению каких-то направлений. В любом случае, это месяц, когда вы будете направлять свои усилия на те темы, которые считаете личными и очень близкими для себя. Период со 2 по 3 число идеально подходит для решения важных вопросов, для переговоров, подписания бумаг, так как Меркурий будет в триник вашему правителю Плутону. Но также будет квадратура к Юпитеру. Это значит, что стоит избегать излишнего оптимизма и громких обещаний, независимо от того, или эти слова исходят от вас или вы слышите их в свой адрес, старайтесь этот момент фильтровать. Еще одним важным аспектом, который будет в начале месяца и который просто нельзя обойти вниманием, является соединение Венеры и Лилит. К тому же данное соединение будет в аспекте к Нептуну. Это такое положение, которое говорит о том, что эмоции могут мешать в начале месяца многим делам, многим процессам, которые будут происходить в вашей жизни. Поэтому старайтесь к решению любых вопросов подходить с трезвой головой без каких-либо вот эмоциональных порывов. Решайте важные дела. Плюс иногда это дает такой эффект, когда происходит залипание на какой-то теме, когда вы вроде бы чем-то и занимаетесь, но ваши мысли могут и чувство быть в другой сфере. Поэтому, может быть, из-за этого в начале месяца тоже сложно сконцентрироваться, собраться. Но тема концентрации будет очень важна, особенно актуальна третьего числа, когда будет квадратура Сатурна и Солнца. Этот аспект говорит о том, что нужно действовать по плану, нужно много работать, скорее всего, в этот день будет много задач, и вам нужно будет проявить ответственность, последовательность. И, соответственно, данный аспект часто дает необходимость э, черстность включать, когда вот вы делаете то, что вы должны делать, невзирая на свои эмоции и личные предпочтения. 4 числа Меркурий переходит в знак близнецы и будет в нем находиться по 11 июля очень долго, как для Меркурия. И на самом деле это связано с тем, что в конце мая Меркурий разворачивается в ретроградные движения, поэтому учтите это в процессе планирования. Во второй половине мая дела могут замедляться, может быть сложно продвигаться в том же темпе, к которому вы привыкли. И так как Меркурий все это время находится в восьмом секторе, то это показывает необходимость что-то менять в вашей жизни, и вы можете размышлять на эту тему. Это может также ставить перед вами задачу решать финансовые вопросы, куда вложить деньги, стоит покупать что-то, не стоит. Это может быть необходимость решать какие-то проблемные ситуации, кризисные но в любом случае по энергетике свой восьмой дом очень, эм, скажем так, похож на ваш знак. Поэтому, скорее всего, вы будете наоборот ощущать даже какие-то родственные энергии. И те ситуации, которые будут возникать, наоборот, будут подталкивать вас к росту и развитию. В период 6 по восьмое число также может присутствовать эмоциональность, Тема личной жизни может давать о себе знать. Ваша вторая половинка может требовать больше внимания, либо вас будут связывать какие-то общие дела в этот период. Это связано с аспектами от Венеры сразу к двум планетам — к Плутону и Юпитеру. И это делает, в принципе, этот промежуток времени благоприятным для решения финансовых вопросов. 9 числа Венера переходит в знак «Близнецы». Ваш восьмой сектор, и она будет находиться в этом знаке по 2 июня. Это период, когда вы можете очень легко знакомиться, и это знакомство может, может быстро переходить во что-то более серьезное. Это период, когда, опять-таки, ваши средства и ваши финансы будут требовать определенного движения в вашей жизни, поэтому э, в этот период вы можете активно размышлять над тем, куда вложить деньги. К слову, э, в это время могут увеличиваться траты именно на автомобиль, на поездки, на путевки, э, на отдых, отпуск, э, на все то, что дает вам возможность как-то отвлечься, э, сменить обстановку э, и желательно, чтобы это все сопровождалось также новыми людьми в вашем кругу общения и интересными знакомствами. Тем более, что 11 числа будет новолуние в Тельце в вашем седьмом секторе. Это новолуние даст возможность открыть новую страницу в вашей жизни, связанную с темой отношений. Это может быть как возможность обновить те отношения, в которых вы уже находитесь, это может быть какая-то новость, связанная с вашим партнером, это может быть новый этап в его жизни. Но также это зачастую может указывать и на начало новых отношений, либо на то, что вы настроены работать с людьми, например, увеличивать свою клиентскую базу. Учтите, что в день новолуния будет соединение Меркурия и восходящего узла. Поэтому однозначно этот день сможет открыть перед вами возможности, связанные с тематикой Меркурия. Это новости, это знакомство, полезная информация. В целом период с 8 по 12 число окажется для многих из вас очень интенсивным и прорывным, я бы даже сказала. Это связано с тем, что Марс в этот период делает два аспекта к Херону и Урану. Эти аспекты способствуют возможности продвижения в нескольких направлениях сразу, но также аспект Курану дает скорость, он ускоряет любые процессы, поэтому в этот период времени может получиться быстро продвинуть несколько важных вопросов, которые есть в вашей жизни. 12 число — хороший день для того, чтобы уделить внимание семье, особенно выполнить какую-то работу, задачи, связанные с вашей семьей, с темой дома, недвижимости, с родителями. Это период, когда кому-то может понадобиться финансовая помощь или поддержка с вашей стороны. 13 числа Солнце будет в соединении с Лилит и в аспекте к Нептуну. Такое сочетание может дать вам зацикленность на своих желаниях, и в этот день может быть сложно слушать и слышать людей, которые находятся рядом с вами. Поэтому старайтесь не игнорировать близких, старайтесь, скажем так, участвовать в важных делах, которые будут возникать в этот период. 13 числа произойдет очень важное событие мая Юпитер перейдет в знак Рыбы и будет в нем находиться по 28 июля. На самом деле, это не окончательный переход Юпитера в Рыбы, слишком быстро, но на время Юпитер даст нам возможность ощутить, какое влияние он нам покажет, проявит уже в следующем году. И действительно, вы можете в это время Заниматься теми вещами, которые будут для вас актуальны в следующем году. Вы можете положить начало, заложить фундамент этих действий и затем приступить к ним позже. Юпитер переходит в ваш пятый сектор, поэтому опять-таки вы можете заниматься темой образования ваших детей. Вы можете заниматься расширением, развитием вашего хобби, вашего собственного дела. По пятому сектору также проходит тема личной жизни, поэтому у многих из вас постепенно вот тема работы и такой подви, подвижность в жизни она может уходить на второй план, и будет появляться желание вот больше уделять внимание близким. В целом обычно Юпитер в пятом доме дает время для себя, возможность пожить для себя. Поэтому некоторые из вас могут просто в этот период ощутить некое облегчение, когда появляется свободное время и средства на себя. 17 числа будет очень хороший день для вас, Трин, Солнца и Плутона. И аспект затрагивает ваш третий и седьмой день. Это очень эффективное время для переговоров, для решения финансовых вопросов, это тот день, когда очень легко э, решать любые задачи, и особенно если они связаны с темой поездок, обсуждения каких-то вопросов, либо с бумажной тематикой. 18 числа Венера будет в соединении с восходящим узлом и в аспекте к Херону. Это очень хороший, интересный день, он может принести вам новые эмоции, впечатления. Это новая ступень в отношениях с каким-то человеком. Это новые идеи, которые касаются темы заработка. 20 числа Солнце переходит на месяц, в знак Близнецы, ваш восьмой дом. И в этот же день будет хороший аспект между Венерой и Сатурном. Это опять вот может дать такое чувство долга перед семьей, родными, необходимость подсказать, помочь, поучаствовать в каких-то делах, которые связаны с вашими близкими людьми. С 21 по 23 число будет неблагоприятное время для решения финансовых вопросов. Этот день также не подходит для покупок, особенно если речь идет о покупках техники, либо чего-то вот габаритного. Это связано с аспектами от Солнца к Юпитеру, от Меркурия к Нептуну. Эти аспекты дают склонность преувеличивать, скажем так, закрывать глаза на какие-то нюансы. Поэтому для точной работы, ответственного подхода эти дни не подходят. 23 числа Сатурн разворачивается в ретроградные движения в вашем секторе семьи и недвижимости. И этот разворот произойдет 23 числа, но он будет влиять, скажем так, на вот все 20 числа мая, так как Сатурн в это время будет стационарным. И когда планета стационарна, она проявляет себя очень сильно, поэтому в этот период вы можете быть тесно связаны какими-то делами с вашей семьей, домом, вы можете решать какие-то вопросы — связанные с темой недвижимости, например. Плюс это такой период, когда вы можете работать на дому, либо по каким-то причинам вам нужно будет остаться дома. То есть вот какой-то момент долгой привязанности к тематике вот семьи и недвижимости в этот период будет наблюдаться. 26 числа будет лунное затмение в знаке «Стрелец» в вашем секторе финансов. Это затмение, скажем так, поможет вам получить результат, увидеть, насколько эффективно вы обращались с финансами в последнее время. По подобному затмению обычно происходит ситуация, когда появляется возможность выплатить долг, либо закрывается определенная статья расходов либо некоторые из вас будут принимать решение менять источник доходов, может быть желание сменить работу. В любом случае опять-таки будет затронута тема финансов. 27 числа Венера будет делать квадрат к Нептуну. Этот день может принести необходимость помочь кому-то из ваших детей, либо кому-то из близких людей, это день очень эмоциональный. 29 числа Меркурий будет разворачиваться в ретроградное движение, в котором он будет находиться по 22 июня. И разворот произойдет в вашем восьмом доме, и в этот момент Меркурий будет в соединении с Венерой. Поэтому очень яркая тематика, во-первых, связанная с темой финансов, а во-вторых, с темой отношений. И вы можете вот прям какую-то ситуацию, которая произойдет в конце месяца, взять с собой будто бы на размышления. И целый июнь вы можете как-то эти вопросы решать, прокручивать, обдумывать. Поэтому старайтесь все таки не планировать важные дела на конец месяца. Именно это касается начинаний, важных решений, старайтесь это все решить до разворота Сатурна, до 23 числа по возможности. Тем более, что в конце месяца будет квадратура от вашего управителя Марса к Нептуну. Это тоже такой аспект, который дает иногда лень, иногда расслабление, иногда невозможность сфокусироваться на одной задаче, поэтому